Добрый день, дорогие друзья! Вы находитесь в компании, которая называется «Система активного долголетия». На самом деле это не просто компания, это объединение передовых людей, которые объединяют в себе несколько компаний, которые представляют на нашем рынке именно вот механизм омоложения организма человека. Что мне хочется сказать? Вот. Любой человек рано или поздно, что, ну, мы все знаем, что мы стареем изменяемся. И любой человек хочет долго что? сохранять свою молодость, здоровье и долголетие. Кто-то не задумывается об этом и говорит, да бог с ним, как жизнь идет, так она идет. Главное, чтобы не болеть. Да? И вот всегда, что медики, что биологи из древних времен, они задавали себе вопрос. А что такое болезнь? Почему болезнь появляется в организме человека? Как с ней бороться? Как вот привести организм человека в нормальное состояние? Если мы посмотрим вообще на историю развития медицины, она развивалась очень интересно. Почему? Потому что фактически у каждого народа были свои целители, были наработаны какие-то свои методики лечения. И это лечение, скажем так, сейчас называется традиционной медициной. А вот то, что появилось уже позже, то, что сейчас называют аллопатической медициной, или то, что мы встречаем с вами в больницах, в поликлиниках, это называется нетрадиционной медициной, которая появилась уже в более поздний период, как наука. Но, опять же, давайте посмотрим, чем занимается наша аллопатическая медицина. Она практически борется с чем? Только с симптомами заболеваний. То есть, вот возникло у вас что? Поднялось артериальное давление. Вам дали таблетку, да? Артериальное давление упало. По первому причину не убирает. Да? Да. Перестала нормально работать щитовидная жирелиза. Ну, не вырабатывает наверное, гормоны. Что вам дают? Вам дают таблетку, которая является гормонозаместительной терапией. Правильно? И вот куда бы мы ни посмотрели, допустим, ну что возникло нарушение работы желчного пузыря, желчный пузырь, который камнями, его удаляют что? Хирургически. То есть существует множество различных методов. И как единое целое организм рассматривает что? Только, скажем так, восточная медицина. Но и восточная медицина, к сожалению, тоже работает не со всеми уровнями организма. Если мы посмотрим, допустим, возьмем классическую китайскую медицину. Каким образом там проводится саморегуляция? То есть они в свое время создали теорию иньянь, хотя я говорю, изначально эта теория принадлежала не китайцам, а русским. И это могу документально доказать. Но что сделали китайцы? Китайцы, взяв эту методику, довели ее просто до совершенства. И используя иглорефлексотерапии и другие методы рефлекторного воздействия на организм человека, они прежде всего приводят что энергетическое питание органов и систем в порядок. Почему? Потому что без этого тоже невозможно здоровье человека. А в более поздний период, вы знаете, у нас появилась так называемая лазерная квантовая медицина, которая на самом деле тоже восполняет что? Уровень энергетики клетки, органа, системы. То есть она делает то же самое, что и делает иглорефлексотерапия китайская, но уже на более серьезном, более новом уровне. У нас есть, скажем, приемы лечения, которые связаны, опять же, с чем? С работой с центральной нервной системой, физиопроцедурами. Но вот посмотрите одну простую вещь. Вот мы, опять же, говорю, дали таблетку человеку, у него поднялось артериальное давление. Да? Врачи с этим сталкиваются постоянно, они не дадут мне соврать. А какой-то промежуток времени этот препарат что? Помогает человеку, то есть у него нормализуется давление, он живет на этой таблетке, потом наступает момент, и таблетка перестает действовать. Да? Что вынужден делать врач? Он вынужден искать более сильный препарат, который должен подействовать на человека, и в конечном итоге рано или поздно наступает момент, когда эта таблетка, даже самая сильная, перестает действовать. У врача опускаются руки. Он не знает, что делать. Как вы думаете, почему это происходит? Потому что практически ни один вид медицины, ни традиционная, ни восточная, ни какой-либо другой, не работает самой главной частью нашего организма. Как вы думаете, что составляет, вот сами себе попробуйте ответить, основу вообще строения нашего тела? Ну какие будут предположения? Самосознание? Ну, самопознание это Нет, более, скажем, философское, а здесь именно, скажем так, биологическая, физическая основа жизни наша. На чем жиждется наше тело? Клетки, Так вот, дорогие мои, вот правильно вы говорите опорно-двигательная двигательный аппарат. Что такое порнодвигательный двигательный аппарат? Это часть соединительной, соединительной ткани, ткани нашего организма. Вот посмотрите, перед вами что? Основные типы соединительной ткани нашего организма. И вот мало кто задумывается над тем, что в организме нашем, в нашем физическом теле клетки существуют только во взаимодействии отдельно в нашем теле могут существовать только клетки крови и только онкологическая ткань все остальные клетки нашего организма должны что общаться с друг другом они должны что работать в унисон каждая клеточка в органе в ткани она имеет свое назначение и я всегда говорю представьте что каждая клетка это отдельный инструмент отдельного огромаднейшего оркестра если не будет дирижера, будет этот оркестр играть в лесу? Нет, не будет. Что происходит? На самом деле вот, все это жиждется на основе нашей жизни соединительной ткани. Есть такой у нас очень известный знаменитый профессор Алексеев, который в свое время поднял эту теорию соединительной тканы, и он пишет, что человек молод настолько, настолько молодая его соединительная ткань. Это действительно так. Я могу сказать вам, как терапевт. Вот когда работаешь с пожилыми людьми, и когда ставишь иголочки, покуда кожа мягкая, эластичная, я знаю, что этого человека я могу вылечить. Но как только, извините, кожа под иглой начинает разваливаться, 2-3 года человека не становится. Почему? У него нарушен самый главный механизм передачи и хранения информации соединительная соединительной ткани. Это очень важно. Почему? Потому что соединительная ткань, она есть что? В любом месте нашего организма. Она пронизывает наше тело от макушки до пяток вдоль и поперек. И, как оказалось, является главной информационной магистралью, которая налаживает что? Правильную работу клеток, тканей, органов, систем, нервной и эндокринной гормональной системы. Вот просто над этим никогда никто не задумывался. И даже и говорю, наша великолепная аллопатическая медицина не лечит, не занимается этим уровнем соединительной ткани. Опять же, давайте вот возьмем простой элементарный пример. С возрастом у нас у всех практически развивается что? Дегенеративные заболевания соединительной ткани, такие как пастухондроз, так наши межпозвоночные диски начинают лопаться, образовываться грыжи, истираться. А они построены из чего? и соединительной ткани. Наши связки начинают сдавать, наша кожа начинает становиться дряблой. Практически везде и всюду это происходит. Почему это происходит? К сожалению, опять об этом медицина не говорит. На самом деле это связано в первую очередь с естественными процессами старения, а во вторую очередь это связано с простой элементарной вещью. У каждого человека к 50 -го годам развивается так называемый, как врачи говорят, рефлюкс. То есть что происходит? У нас желчь начинает забрасывать в луковицу 12-перстной кишки в желудок, и в поджелудочную железу. В результате этого в поджелудочной железе меняется что? Кислотность. Почему? Потому что желчь это щелочной продукт. А в нормально работающей поджелудочной железе должна быть слабокислая среда. В результате клетки поджелудочной железы перестают вырабатывать определенные типы пищеварительных ферментов. В том числе такой определяющий фермент, как бромелайн. И когда мы с вами кушаем, употребляем аминокислоты, из которых наша печень, как основной биохимический механизм, должна построить те вещества, амина, которые называются аминогликаны, из которых строится вся соединительная ткань, без нее не происходит формирование ни одного, даже кровь наша не формируется без этой соединительной ткани. Что делает наш организм? Он не может, понимаете, погибнуть. Он настолько целесообразная система, что он сражается за себя до самой последней, как говорится, секунды жизни. И организм начинает использовать что? Другую группу ферментов, другие аминокислоты. И у нас вместо соединительной ткани первого типа, то есть коллагена первого типа, начинает образовываться коллаген второго типа. Но чем они отличаются? Коллаген первого типа какой? Гибкий, эластичный, прозрачный, обеспечивает практически вот всю работу нашего организма. Коллаген второго типа мутный, рыхлый. Чтобы он, извините меня, как бы скомпенсировал состояние травмы сустава, надо, чтобы у вас вообще на этом суставе нарост образовался. Никак иначе. А потом эти героические шишки пытаемся хирургически удалить. И хотим, чтобы у нас все нормально работало. Так вот, откуда все это происходит? Происходит это все на самом деле именно отсюда. И вот исследования, проведенные группой русских ученых еще 30 лет назад, группой ученых под руководством доктора химических наук, академика профессора Игоря Александровича Иньского и профессора доктора биологических наук Виктории Петровны Янсковой, как раз таки, вот, работая с соединительной тканью, обнаружили, что она внутри себя содержит определенные элементы, которые отвечают за хранение и передачу информации. И эти элементы с помощью сложных биохимических преобразований были извлечены из ткани молодых животных. Почему это стало возможно? Вот обратите внимание на э, вот, вот этот вот рисуночек, включи, пожалуйста, 226-й. Вот перед вами, видите, что? Сходство стадии эмбрионального развития. То есть, если взять еще раньше, любая жизнь начинается с чего? Две клеточки слились, образовалась зебота. Из нее дальше идет формирование зародыша. И вот смотрите, перед вами что: Первая рыба; второе, амфибия ящерица; третье, черепаха; четвертая собака млекопитающая и последний человек. Посмотрите, стадии развития у них примерно что одинаковые. Но что является общим для всех живых существ и даже для растений? Уже с момента образования первой клетки вашего организма в ней присутствует основа жизни. Соединительная ткань чего? Материнской оболочки. И именно эта соединительная ткань и выстраивает ту дорожку, по которой дальше что? Развиваются уже под действием, как говорится, хромосомная программа Строится ваш организм. Но основу жизни, основу всех взаимодействий информационную основу программного развития организма она хранится совершенно в другом месте она хранится в уникальной молекуле которая получила название биофлуоревид и вот эти молекулы научились из ткани молодых бычков извлекать профессор Ямсков и его группа этих ученых и оказалось что когда мы вносим минимальнейшее количество такого продукта что в наш организм то все уровни соединительной ткани получают нормальную информацию. И идет что? Естественная регуляция, естественное восстановление. То есть восстанавливаются процессы саморегуляции. Каким образом это происходит? Механизм действия очень интересный. Почему? Потому что мы в данном случае должны рассматривать... Ярослав, вернись, пожалуйста, к вот этому рисуночку. Дело в том, что вот смотрите, есть у нас разные типы соединительной ткани. Но в данном случае первое, что нам нужно рассматривать, нам нужно рассматривать вот эту ткань. То есть волокнистую соединительную ткань. Почему? Потому что когда мы с вами говорим о структуре внутренних органов, это и есть подложка, на которую что, выстраиваются все наши клеточки, и из нее формируются уже ткани чего: сердца, печени, почек и так далее. И каждая из них, она имеет свою функцию, уникальнейшую, которая неповторима. Более того, она имеет что? Свой уровень информации. Каким образом все это образовывается? Вот, Ярослав, давай, мы, вот, вот этот, пожалуйста, рисунчик этот, а потом вот этот ключ. То есть, если посмотреть, вы видите, структура этой ткани, она представляет из себя набор шариков. Они вот круглая формы. Причем там как раз идут молекулы чего? Коллагена, эластина, других белковых компонентов. Но основу все-таки составляют что? Аминогликаны, так называемые. И вот если посмотреть, вот в этот ключей рисуночек, они выстраиваются вот в такие вот пирамидальные структуры, и внутри нее находятся шарики гидрогеля. То есть эта структура, она из себя представляет что? Жидкий кристалл внутри, который на 75% состоит из чего? Из воды так как же работает эта структура давай вот этот вот рисуночек включим посмотрите вот условно мы берем что вот у нас это шарик гидрогеля вот эта молекула белковая которая хранит информацию о том какой он должен быть о его строении это и есть биофлуоревит это не что-то другое а каким образом работает вся эта система она работает очень просто вот представьте, что у вас вот этот вот гидрогель, это труба, в которой находится что? Громадное количество шариков, плотно стоящих один к другому. Вот толкните любой шарик, что? Все шарики начинают двигаться одновременно. Правильно? Это эффект, который в физике называется эффектом стоячей волны. Скорость передачи информации в такой стоящей волне составляет в 100 раз быстрее, чем скорость света вакуума. Представляете, с какой информацией передается, со скоростью, передается информация между клетками внутри нас. И вот эта молекула, она, собственно, является что? Сигнальной молекулой. Но клетки, они вырабатывают инфракрасные сигналы. И длина пробега информационного сигнала, вырабатываемого клеткой, составляет всего лишь 2-2,5-5 микрон. Ну, это вы прекрасно понимаете, очень маленькая, да? сигнал, и он не может передаваться на большие расстояния в организме. Как же это все работает? Оказалось, очень просто. И потрясающий организм решил эту задачу. В 1987 году, во время экспериментов на станции Салют с органической флорой, врачи космической медицины обнаружили, что оказалось, что микрофлора тонкого кишечника, принимая участие в перерабатывании пищи, вырабатывает сигнал мощнейший, с той же частотой, что и наше Солнце. Причем очень мощный популяционный сигнал. То есть вот, посмотрите, вот наша микрофлора. То есть когда здесь переваривается пища, здесь внутри возникает свет, солнечный свет. И этот солнечный свет передается куда? Через всю структуру соединительной ткани он и создает вот эту вот вибрационную Спасибо. волну, которая все молекулы гидрогеля заставляет постоянно двигаться. И в результате, когда отсюда приходит маленький информационный сигнал, мгновенно все клетки тела организма знают, о чем сказала клетка. Именно это позволяет клеткам что? Работать в унисон в теле. Ведь каждая клетка в ткани, она выполняет строго свою биологическую, химическую, физическую функцию. И если нет вот этой согласованности клеток, то орган что? Работает неправильно. На самом деле, что такое старость, дорогие мои? Старость это и есть рассогласование работы клеток. И вот когда они перестают друг друга слышать и слушать, именно тогда наступает коллапс органа или системы. То есть нет взаимодействия, невозможно ничего сделать. Но и это еще не все. Посмотрите, что происходит. Дело в том, что клетка помимо вот светового инфракрасного сигнала, она еще вырабатывает сигналы какие? Электрохимические. И эти электрохимические сигналы нужны для чего? для нормального функционирования центральной нервной системы. Клетка, вырабатывая этот сигнал, она подает его куда? На рецептор нервной ткани. По аксону это поступает к нервной клетке и поступает дальше куда? В наш головной мозг, центральную нервную систему. И на основе этого, что? Наш мозг, во-первых, принимает решение для чего? Для мышечных реакций организма. И на основе этого наш аденогипофиз или мозг начинает центральную гормональную регуляцию. Вот представьте, если у нас нарушена передача сигнала, что у нас нет правильного управления органами и системами, у нас неправильно срабатывает, извините меня, мускулатура мышечная, сосудистая мускулатура, неправильно открываются клапана, не подается в кровь достаточное количество гормонов. А что такое гормоны? Это активаторы всех химических реакций нашего организма. Это быстрые регуляторы, то есть не происходят биохимические процессы. Вот вам опять что рассогласование про происходит и на этом уровне. Но еще что нужно сказать. Гидрогель, он из себя вы видели, представляет вот шарики. Так вот, если посмотреть клетку и взять, что наши с вами капилляры, венулы и лимфосистемы, они не соприкасаются напрямую, что? С внутренним содержимом клетки. То есть между капилляром и клеткой находится что? Соединительная ткань, гидрогель. Между венулой и клеткой находится что? Соединительная ткань, опять гидрогель. Между лимфосистемой и клеткой находится опять что? Гидрогель. Так вот, оказалось, что вот эти шарики гидрогеля наши, чем они имеют более правильную форму, чем они симметричнее соприкасаются друг к другу, тем выше диффузное проникновение всех веществ, откуда? Из капилляра. Питание идет в клетку и кислород. Отсюда выводится венозную сеть, что co 2 и протон э, протоков, э, позитронов положительно заряженных частиц образовывается венозная кровь. Через лимфосистему, через нашу дренажную канаву организма выводятся продукты токсина распада. То есть практически все питание и выведение продуктов распада идет через соединительную ткань. И как только наша соединительная ткань Теряет свойства чего? Проводить правильно все эти вещества. Что наступает? Вам не надо объяснять. И вот я считаю, что Игорь Александрович Немсков и его супруга, они сделали просто величайшее открытие. Почему? Еще раз говорю, потому что на самом деле откуда набираются эти ошибки? Естественно, это что? Это токсическое воздействие на эти ткани. Это воздействие радиации, электромагнитного смога. Это последствия каких-то заболеваний, которыми мы болеем с вами. И вот эта вот информация, которая хранится здесь, она как дискета. Вот На нее записана информация. К ней начинает присоединяться что? Неправильная информация. То есть на ней начинает накапливаться определенный набор ошибок. Почему? Потому что она несмотря на то, что это биомолекула, она несет нашему организму информацию. Что мы делаем? Мы с вами берем наш продукт. Дайте, пожалуйста, баночку. Который выполнен очень просто. Применять его, ну, извините меня, одно удовольствие. Почему удовольствие? Как он выглядит? Он выглядит очень просто. Вот они, наши биофлоревиты. Вот обычная баночка. Открываете ее, здесь пипеточка. Мы берем и капаем под язык. Под языком находится особая зона, и здесь сразу же информационно препарат попадает куда? Напрямую в кровь. Более того, оказалось, под сосочком чело, ну, языка находится целая группа рецепторов, которые напрямую дают информацию в мозг человека. То есть вот, что бы сюда ни попало, здесь целый мощнейший биокомпьютер, ваш мозг снимает все информационные потоки, и кровь моментально это передает всем клеткам. Оказалось, что, поскольку мы вот говорили о видовой специфичности и органной специфичности, то у каждого органа есть что? Свой тип соединительной ткани. Но поскольку развитие, как мы с вами говорили, идет параллельно, и животных, и растений, и человека оказалось, и вот это открыли, это тоже... Игорь Александрович, что и у растений, и у животных, и у человека все типы соединительной ткани по органам имеют одинаковую структуру и одинаковую информацию, самое главное. То есть природа развивается по одним и тем же законам. И когда вы вносите эту информацию сюда, что происходит? Вот здесь, на вашей вот этой дискете начинает постепенно меняться информация. Естественно, какие-то части у нас что, отработали, умирают, вместо них по вот этой информации создаются новые молекулы гидрогеля. То есть постоянно идет замена. В результате этого начинается что? Постепенное омоложение вашей соединительной ткани конкретного органа. Восстанавливается передача информации между клетками, то есть начинает работать то, что медики называют гомеостаз. Восстанавливается нормальная передача электрохимических сигналов, соответственно начинает правильно работать центральная нервная система и гормональная эндокринная деятельность. Восстанавливается нормальное питание клетки, нормально выводятся продукты распада. Фактически вы получаете что? Мощнейшую систему омоложения своего организма. Это просто замечательно, это просто великолепно. И говорю, к сожалению, с этим, вот кроме нас и вот этой группы наших русских ученых, до этого в мире не работал никто. Вы впервые получаете возможность. Использовать уникальнейшую систему омоложения и оздоровления организма. Мы никого не лечим, запомните. Мы даем правильный сигнал организму. Организм за счет этого восстанавливает все структуры соединительной ткани. И как целесообразная система сам себя начинает приводить к, что? к здоровому, великолепному состоянию. Но еще могу сказать, что это не только великолепное лечебное средство. Это средство настолько хорошо что его может применять любой человек, даже без медицинского образования. Почему? Вы никогда не задумывались, что вот большинство лекарств, мы знаем, они одно лечат, другое что? Калечат. Калечат. То есть Калеч. на что-то мы действуем положительно, на что-то действуем отрицательно. Калеч. Как я всегда говорю, когда мы удаляем какие-то запчасти из нашего организма, там заменяем крусталик, там удаляем желчный пузырь, в организме нет, извините, у меня посторонних, как говорится, запасных Калеч. частей. И в любом случае начинаются сбои. Да, это спасает жизни человека, но это все равно приводит к чему? К сбою в вашем организме. Почему здесь это безопасно? А дело в том, что оказалось, что информационная молекула работает на уровне разведения 10-7, 10-17 степени. То есть практически на 1 кубический сантиметр вот этого пузырька приходится молекулу размером 1 экстремп. То есть это фактически, как некоторые говорят, это гомеопатия. Я говорю, нет, это не гомеопатия. Это натуральный пептидный комплекс. Это целая сложная молекула, которая несет, вот как в компьютере дискета несет информацию, а у нас этот пептид. И что самое интересное оказалось, эту молекулу можно, извините мне, кипятить, Туда можно вливать кислоту, Туда вот с ней уже что делать? Она не неуничтожима. Природа создала основную информационную дискету организма настолько устойчивой, что даже при испарении и конденсации обратно в воду, она сохраняет все свои информационные свойства. То есть структура ее не меняется ни при каком внешнем воздействии. Этот препарат при таком разведении не вызывает побочных эффектов не вызывает аллергических реакций и даже при неправильном назначении вами, его, какому-то пациенту, не может ему навредить. Почему? Потому что если вы ошиблись, скажем так, в неработающей системе организма, внесли положительную информацию, организм воспримет эту информацию и скажет, так, Сергей Борисович, спасибо, у меня с этим органом все хорошо. То есть, представляете, насколько это действительно классно для работы человека. Более того, могу сказать, эта продукция еще сама по себе обладает рядом достоинством. Почему? Потому что у нас используется 4 вида различных препаратов. То есть у нас есть препараты, которые называются Виафтаны. Что это такое? Это вот эти сигнальные молекулы, извлеченные из различных частей глаза быка. То есть она позволяет решать практически весь спектр задач по восстановлению зрения вплоть до лечения начинающейся катаракты. Другая группа, это у нас что? Это виаргоны. Они уже информационные молекулы, которые что, извлечены из тела быка То есть там восстановление сердца, печени, почек, там, щитовидной железы. Но помимо этого есть еще серия препаратов, которые относятся к фитопрепаратам. Почему? Вот Возьмем простую, элементарную вещь. Вот все знают, допустим, что трава что лечит клетки печени. Да? Оказалось, что соединительная ткань растаропаши имеет точно такую же структуру, как ряд клеток печени. Почему она позитивно действует на конкретное? на ткань печени. То есть вот у нас третья группа препаратов, это извлечена из различных растений. Причем растения очень достаточно уникальны, и эта группа препаратов будет развиваться. Потому что возьмите, допустим, такой древний рецепт, о котором еще был описан у Абдрушина, Авицены. Это морозник китайский. Ой, кавказский. Сильнейший сердечный гликозит. Сильнейшее средство для очистки и восстановления организма. Но вот в реальном времени его применять что? Запретили. Почему? Потому что при длительном применении оказалось, что этот гликозит является что? Ну, в составе этой травы токсичным для нас, накапливается, и когда его больше в тканях, чем норма, он дает уже не лечебный, а какой? Отрицательный эффект. Другой препарат красный мухомор, который известен с доисторических времен, которым лечились, извините меня, еще когда бегали в шкурах. Тоже, что мукоровые яды использовался древними шаманами для того, чтобы входить в медитативное состояние, там, творить пророчество, видеть какие-то явления. Опять что, мукоровый яд токсин. Здесь извлекли информационную молекулу и получили препарат, который не имеет абсолютно никакого токсического воздействия, но сохраняет все положительные лечебные качества мухоморов. Понимаете, насколько вот потрясающе это удобно. Дальше что? Пошли еще дальше. Вот они совсем недавно как бы начали использовать эту технику. Оказалось, на эти белковые молекулы, извлеченные, можно еще и переносить информацию о чем? О микроэлементах. То есть можно взять эту белковую дискету и перезаписать на нее информацию. Это вообще уникальная техника. И в данном случае был сделан просто уникальнейший препарат, который носит название Силикор-Альфа. Дело в том, что есть такой микроэлемент, как селен, который жизненно необходим нашему организму. Без него вообще существование организма невозможно. Более того, могу сказать, селен показан как мощнейшее что, антиоксидант, как мощнейшее противоопухолевое средство. Но опять же, при длительном применении, при определенных дозировках, он является токсическим препаратом для организма. Он накапливается в тканях в печени, дает токсический эффект, вплоть до потери зрения. В данном случае, что было сделано, опять же, Игорем Александровичем, они взяли с этого селена, перенесли информацию на белковую молекулу и сделали препарат силикор альфа Вот у нас есть директор медицинского центра в Москве, который с двухвалентным отрицательно заряженным селеном работает уже 15 лет. После недели апробации нашего препарата Силикора он отказался от использования двухвалентного селена и открыл у себя склад на своем медицинском центре. И с успехом пользует данный продукт. Вот представляете, какие вообще перспективы открываются. Но я открою вам еще одну тайну. Не только лечить можно, не только восстанавливать и омолаживать. И этот продукт прежде всего не для больных и старых людей, а для кого? Для людей среднего возраста и, к сожалению, для нашей молодежи. Потому что с нынешней жизнью он начинает стареть раньше времени. И чем раньше вы начнете применять этот продукт, тем быстрее вы будете оттягивать что, собственное старение, вы будете продлевать молодость, здоровье и долголетие. Но я могу сказать, что опять уже длительное время рядом врачей эта продукция используется что в элитных косметических салонах. Добавляя первый номер туда в крема, в ванночки для ногтей, в шампуни для головы, в бальзамы, ну куда хотите. Вы можете добавить несколько капель, смешать, и происходит просто потрясающий эффект. Кожа начинает омолаживаться, волосы начинают восстанавливаться. Восстанавливаются все соединенные тканные процессы. Причем этот продукт, он позволяет нам практически, извините меня, лечить что? Кожу, глаза, волосы, все внутренние выстилки органов, зубы, кости. Суставы, связки, вот, вот, вот куда бы в организм вы ни пошли, вы получаете мощнейшие средства омоложения практически всех что частей нашего организма. Писайте, насколько это потрясающе хорошо, насколько это удобно. И опять же безопасность применения. То есть применять может практически любой. Поэтому я просто хочу сказать, вот что нужно сделать? Нужно для себя один раз понять, сказать себе я. Хочу быть здоровым. Я хочу быть долго молодым. Взять вот эти препараты, начать их применять и возвращать в свою молодость здоровье долголетия. Почему? Ибо, еще раз говорю, словами Алексеева, человек молод настолько, насколько молода его соединительная ткань. Вот, в принципе, все, что я хотел вам рассказать, пожелать вам здоровья. Да вас Господь Бог.